Всем привет, с ребята, и сегодня я поиграю ZBridge, Bridge, это, ребята, у нас, получается, вторая часть уже, да, и, как бы, я не хотел снимать ролик про The Bridge, то есть, мосты, да, этот мини потому что мне он первый раз не понравился, меня постоянно телепортировал античит, то есть, я просто не мог даже нормально э, пытаться убить игроков, да, но сейчас мини дошел дошел уже до ростей 0.3, я играл 0.1, и, в принципе, ребята... Я хочу посмотреть, что изменилось, я вчера уже играл, да, в него, на самом деле, мне он понравился, появились карты и так далее, и, в принципе, он достаточно сейчас популярен, почему бы, в принципе, не сыграть, в принципе, ребята, погнали! В принципе, окей, я сейчас сыграю, как бы, за бридж. здесь появились даже карты, да, то есть, раньше карт не было, раньше, ну, одна только карта была, да, Сразу хочу объяснить то, что здесь надо попасть в такой как бы колодец, да. И, в принципе, я и три раунда. Не знаю, как получится. Так, ага. Блин, я не люблю, когда так делают. Окей. Так, мы друг друга скинули. А нет. Он не упал. Так, я его убил. Здесь яблочки, кстати, всех хп восстанавливают. Это очень круто. Так я, в принципе, немножко уже разобрался, как в этот минижим играть, поэтому мне уже немножко попроще. Тихо. Тихо. Ой-ой! Блин, он меня убил, окей. Так. Я попал. Здесь, кстати, нельзя спамить с телами, это круто. Да. То есть я с память с телами не могу, это очень неплохо. Так, я скушу яблочко. Стой, стой, стой. стой. Да боже. Нет, нет, нет. Я блин! Капец, блин, ладно, окей. Э, мне не повезло, он, короче, смог прыгнуть. Мне, как всегда, не повезло. Да. Но, так часто античит уже не, не работает. Кстати, как я его так столкнул жестко. Так. Блин. Не получается мне как-то его попытаться убить. Не получается, это обидно. Так, спамить с спамить сделаем нельзя, это очень круто. Потому что мне вот эти лучники уже задолбали. Здесь хотя бы раз в 3 секунды можно стрелять. Только раз в 3 секунды, да. Так. Так, так, так, так, так. Сейчас му. Наверное. Да, так, я скушу ямочка. Мне все восстановится, это хорошо. Так, ну. Побежала, в принципе, он не умер. Да вы издеваетесь, серьезно? как он не умер? Я же его столкнул. Капец, блин. Я думал, что я успею. Я что-то вообще не, не подумал. То, что он... Окей, так, мне повезло. Так, здрасте. Сейчас главное... Мне, как всегда, видите, повезло. Он почему-то не упал. То есть, ему везет больше, видимо. Так. На. Да. Получилось немножко его ударить. Убить его получилось, окей. Так. Да. Давай. Давай! Есть, есть! Первый раз смог я прыгнуть в колодец, да? Э, я, я на самом деле знаю, ну это как бы портал, да? Ну, в принципе, колодец, да? Это колодец. Для меня это будет колодец какой-то. Так! Как? Я его не ударил, окей, я, я помолчу. Так. Я его смог убить. Так, неплохо. Сейчас придется блоки ломать твои да я не понял как у тебя столкнулся вы что издеваетесь что ли как у тебя столкнулся это это это это жесть какая-то блин ну окей пытаюсь ребята его убить вы издеваетесь что ли как он не столкнулся блин ребят ну реально я не знаю я я просто не умею в этот мини играть да окей в принципе, в прошлом ролике я уже бомбанул, поэтому я не хочу в этом бомбить, поэтому я помолчу, окей. Я просто помолчу. Ну все, ГГ. Я проиграл. Ну, я не знаю реально, как это работает. То есть, блин, это реально как-то сложно. Особенно один на один. То есть, если, может быть, играть 4 человека, да, то будет полегче, да. Я, кстати, наверное, в это, э, видео сделаю по-другому. Я сейчас сыграю еще один раунд. Вот туда. Один на один. А потом поиграю 4 на 4, да. Ну вот, что, их или что-то такое? Не знаю. Вот Какой-то стран. Боже, ну, как видите, чит, античит меня любит телепортировать назад. Как и всех тут, наверное. Так. Боже, да он меня как-то вообще сильно бьет Кожаный бронет, да, да Окей. Так. Слава богу, то что он хотя бы сталкивается, а то реально я, ну, я не понимаю. Вроде бы ты э, пытаешься сталкнуть его, вроде бы в эту сторону сталкиваешь, а он туда перелетает. Игроки. Здесь какой то странное ПВП. Немножко другое, мне кажется. Может быть и нет, не знаю. Мне кажется, что чуть-чуть под другое. Быстрее надо покушать яблочко. Так, здрасте. Ну, естественно, тебе только пострелять и надо. Как и мне, в принципе. Так, я побеждаю, я... Что он вышел из игры? Блин, ну... Мы... Капец. В принципе, ребята, играю в ми мини жим 2 на 2 на 2 на 2, да? И, как видите, это очень клёво выглядит. Посмотрите, просто это... Это, это капец круто, да? ФПС у меня ужасно мало, я не знаю почему... Придется мне, наверное, с плохой поистовкой играть. Что ж поделать, ребят. Так, играем за желтую команду. То есть, вот как-то так это достаточно... Это все? я не верил. <laughs> это изи было. У них, кстати, по, по две жизни, кстати. Если ты попадаешь в колодец, то у нас жизни прибавляются. Это круто. Это, это реально круто. Так. Бегу-бегу-бегу. Сейчас красная команда не будет. Видимо, она... Ну, все Да, я победил. все красной команды нету. Она проиграла. Да? Да. все я... мы победили команду, да? Это, типа, изи. Наверное. Ой. Так. Я вроде бы его столкнул, не знаю. Так. У -у -у -у. Так. Э -э у нас очень много жизни Мы сейчас можем спокойно зелёных рашнуть. Прям спокойно. На изи прям. Да. А, ну как видите, я очень хорошо строюсь очень круто да. Саян реально залаги, наверное лагать будет. А, блин, окей. У них всего лишь две жизни, нам надо затащить чувак, не решается съесть яблоко, которое становится ему все жизни. Окей, почему бы в принципе не отнести? Мне кажется, здесь ХП очень важный. Так, здрасте. А, ну, как-то это было просто, окей, его, в принципе. Это, ли, это очень легко, потому что, когда несколько... А, ну мы все затащили. То есть, я напишу даже ГГ. Э, просто, когда играет много игроков, то как бы изи получается, да? Когда один на один, реально сложно. В принципе, ребята, на этом все, да? Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, акцените видео, ребят. Всем спасибо. Пока-пока!